Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Мы сыграем сегодня альтернативную битву. Альтернативное задание ⁇ это затопить тоннели, потому что мы в прошлый раз атаковали платформу. И я считаю, это останется моей основной линией прохождения. Но можно сыграть также альтернативную миссию. Она отличается от атаковать платформу ⁇ это затопить тоннели. Возглавит небольшой элитный отряд, который очистит тоннели чар от червей нидуса в случае вашего успеха. Червей Нидуса, не будут участвовать в решающей битве с Керриган. Вот буду ли я проходить решающую битву с Керриган э, без Червей Нидуса, то есть именно с воздушными войсками противника, я даже не знаю, потому что я, честно говоря, устал. Очень сильно устал. Возможно, в моменту, когда я пройду игру и когда выйдет видео на канале, я, может быть, уже и захочу снова поиграть в эту игру и, может быть, все-таки сыграю битву с Керриган. Без червей Ну ладно, давайте пока что сыграем эту миссию Если мы не уничтожим сеть Нидуса Зерги постоянно будут нападать из-под земли Хотелось бы поддержки с воздуха Но важнее сейчас затопить тоннели У меня было другое мнение Но спорить не стану, тебе лучше знать Доброе охоты, командир Молодца, Джимми Покажем зергам, что такое небесные дьяволы в действии Глубинное сканирование выявило три крупных подземных разлома на этом участке. Взрыв сейсмических зарядов в этих точках направит лаву в пещеру. Есть данные о том, что ждет нас внизу? Нет, командир. Скальные породы затрудняют обнаружение биосигналов зергов. Будьте осторожны. Я думаю, нам понадобятся еще люди, чтобы тащить эти заряды. Ну и вообще... Я уже бывал в таких туннелях. Чем больше народа туда набивается, тем больше риска. Я бы скорее взял туда небольшой, хорошо обученный отряд, чем целый полк. Есть подходящие кандидаты, лучшие из моих орлов. Сотни боевых шрамов и дисциплинарных взысканий. Вы с ними быстро найдете общий язык. Спасибо, генерал. Но у меня есть свои ребята для этого дела. К тому же им как раз не мешало бы прогуляться. Во время высадки несколько отрядов укрылось в тоннелях. Так что в пути вас может ждать подкрепления. Я сообщу, если засеку их сигналы. Хорошо. Но обещать ничего не буду. Это не спасательная операция. Чрево еще задание. Ну что ж, да, здесь, видимо, мы поучаствуем, причем не только Джимом Рейдером и, возможно, Тайкусом, так еще и будут у нас наши, вообще, абсолютно все главные герои здесь участвовать. Так что, по сути, данное задание мне больше нравится, само по себе. Так, ну что ж, у нас элитный отряд. Убеди меня. Я заранее скажу, что на самом деле я прохожу в раз, второй раз эту миссию, потому что у меня, к сожалению, в первый раз Пусть не записалось. с этим быстро. Вперед. Можно попробовать. Так что ну, я уже знаю, конечно, какие-то враги. Игла. <свистит> Тут, в общем-то, у нас элитный отряд, который всех может вынести вообще с легкостью. Я не Но, однако, Владимир. это не означает, что мы выиграем очень легко. Селиться. где там мои разрывные гранаты то есть тут у каждого героя свои суперспособности на самом деле у каждого они по одной кроме игана у игана к сожалению нету давайте в атаку валите этот этого, этого не всех убивайте. Давайте Хорошо. проходим вперед. зашкаливает. Свон, установи свою турель, а потом двинемся дальше. Вот так вот. Огненная Но Бетти очень хороший Как раз спасает, рядом. когда очень много я врагов. Так, можно. Важно. Попробовать. Входящее сообщение. Рейдер. Рейдер. генерал. меня. Так, вас, генерал, говорите. Так, валить эту тварь. Надо уничтожить. Отлично. Рейдер. долю этих сволочей. Так, блин. А что Так, Можно отлично, готово. Рейдеры вперед. Шваки, как вы там? Смотри, каких важных птиц за нами прислали. Ну да. Точно сказано. Вот что, Джимми. Если надо что починить, обращайся. А вот это вот ползание по пещерам не мой вид спорта. Слон, если бы я тебя не знал, я бы подумал, что ты трусишь. Ты застремался. Я так и думал. Не в этом деле. Раз и все, убеди меня. Я не буду этого Так, отлично, все у нас пока живы. Но однако это ненадолго, все равно так или иначе потеряем Мариков, к сожалению. Их очень сложно сберечь. Конечно, можно сберечь их, но это очень сложно. Я не смог. В общем-то, у меня довольно, скажем, большое количество этих солдат погибло. Смертью храбрых. Так, ну ладно, идем вперед. Тут осталось буквально немножко. это все? Это все. Я не больше враги ни на что не способны. Мы на месте. Свон, я отметил место разлома. Установи рядом заряд. Сделали в лучшем виде. Убеди меня. Нужно защищать бомбу, пока она не придет в боевую готовность. Держим круговую оборону. Так, Мариков я отошлю подальше, потому что их очень мало. Я не очень уязвимы. Самое место для огненной бэкки. Куда ее лучше поставить? Ее лучше всего поставить наверх, потому что оттуда в первую очередь попрут. Это сразу понял. И даже сразу с первого раза поставил там, где надо. Так, ну а вы, да, выходите назад. Так, сразу же очень много. Э -э, так, зря этими ребятишками пошел вы. атака. <весе> так, давайте мы пятерочку видели. <весе> <весе> ай -ей. Торченко. Давайте, ребята, ждем. Осталось всего 40 секунд. И мы победим. Не молчи. Можно так, что-то там Заваш. крупное похоже идет. Свет. Хотя не атакуются особо и крупные. А ну и все. Похоже, это все враги. Easy. Заряд сейчас взорвется. Уходим! Отлично. Это был первый заряд. Когда взорвутся все три, тоннели заполнятся лавой. Можно попробовать. Я не подведу. Господи, боже мой. Вот, наверное, куда они девают пленных. И превращают в мутантов. Этим существам уже не помочь. Придется прекратить их страдания. Осторожно! Заразителей! Поджарим их. Попробовать. За мной. Я не подведу. Черт, какие же они. Вы станете такими же, как мы. Ну и? Рейдеры вперед. Можно попробовать? Давай, удиви меня! Что дальше? Страшные, как черти. Яблон. Вы опоздали! Нужно занять позицию получше, иначе зерги нас сожрут. Фейдеры вперед. Не трать мою время. Ну Мы... и, можно попробовать. Убейте меня. Берегись. киблинги. Не подпускайте их близко. До дальше. Какие мерзкие твари. В следующий раз не подставляйтесь под взрывы. Спасибо за совет, сынок. А теперь заткнись. Походящее сообщение. Можно Рейнер, прием. Я обнаружил лучший отряд недалеко от вас. Кажется, последнее слово было «спасите». Чёрт. А я думал, сыграйте с ними в боке. Это засада. Они зашли с тыла. Хватит проглаждаться. Вовремя вы подошли. Следующий участок тоннеля кишит червями. Нужно продвигаться осторожно. А, червями? Ну-ну. За мной. Рейдеры вперед. Что дальше? Я не подведу. Можно попробовать. Сначала, дальше идем подвое. Нужно оттеснить их. Вперед! Нужно двигаться, иначе они нас задавят. У меня это, лекарства кончились, может мне на корабль вернуться, а? Нет? А, ну ладно. Вот так, вот. А волшебное слово, каждому по заслугам, есть, генерал Старпер. во что бы то ни стало. И это все? Да-да, выполняю. Я понял, чего уж. Просто Ой. чудесно. Это по мне. Да-да, выполняю. Хватит прохлаждаться. Я не подвеслов ковой. Убеди меня. Скажи, как ты думал, Можно попробовать? Сергей, это что-то с тем, <как> Было бы неплохо подробнее исследовать их физиологию. Я там уже все исследовал. От пуля не дохнут. Это не совсем то, что... <как> Заткнитесь вы оба. Все как в прошлый раз. Охраняем бомбу до тех пор, пока она не придет Я, к сожалению, до уже... Все погибли. Смертью храбрых. Так, даже... да, давайте кучки на мать сейчас покажем. что, окажем им куски дубай. Что дальше? Можно попробовать. Я не подведу не врач, пойду к тебе. Что мной. Можно попробовать? Убеди меня, а у меня да? что-то скажешь. Пешком, кобой! Хватит продолжаться! Вода, Тушите свет! Давай! Хм? Mm, Хорошо. Землетрясение! Это не землетрясение. Oh. Это ультралиски. готовы. Отлично. Сматываемся отсюда, чертова матери. Легко и просто. Бай-бай, бейби. Еще одна бомба и сегодня будем ужинать с жареными нитусами. Не расслабляться, парни. Не думаю, что это очень хорошее блюдо. Так, ладно, двигаем вперед, остался всего немного. Не совсем. Сигналы не перемещаются. Это личинки или яйца, может быть? Рейдеры, вперед! Спокойно, ваше звание! Не трать мою крестью! А? Без любой! Скорее, сбор, не видел. Я не подведу! Вот так! Видели, как они все вместе вылупились? Как будто ждали нас! Скорее всего... Имя управлял какой-то другой зеркал. База атакована. База Я бы не вскрывал эти яйца, ему не поздоровится, когда я до него доберусь. Я не подведу. Рейдеры, вперед. Ходищее сообщение. Рейдер, недалеко от вас находится еще один отряд моих ребят. Похоже, взрывает совсем плохо. Рейдеры, осторожны. Нифига на. Отлично. Вы еще не выбрались отсюда Установи-ка взрывчатку Не нравится мне это место Все готово, колбой Нам лучше убраться подальше Прежде чем эта штука побахнет А это еще что такое? Это похоже на королеву, Я был прав. Черт, она выпускает из зеркал. Вот, вообще, возьми. Нужно убить ее. Нельзя оставлять заряд, пока она тут бродит. Итак, продолжаем. Убиваем, давайте, королеву. Жестко она прям очень много создает этих полузерков-полутиранов. Да, к сожалению, моим Мариком не жить. Но это лучше, чем умереть из героев, потому что их тоже, она прям хорошо мутузит. Можно Кстати, что интересно, королева, по-моему, только вот именно появилась в за сваром, даже в Винксов Либерти не было. Да-да, сейчас мы это сделаем. поставлю я специально, чтобы она принимала удары. Такая тема, что она атакует юнит, который ближе всего к ней. Даже если это строение. Дальше тут королева сейчас появится. Сейчас ее тоже будем открывать. Марик, на всякий пожар, чтобы не открывала. она. Да. Сразу все уль ультимативно на нее используем. Все, отлично, она сразу же ушла. Отходим, потому что она сейчас вылезет прямо вот в этом месте. Рядом с бомбой, она может всех оглушить. Вот так вот. Так... Свону отходить надо, срочно. Давайте-ка задействуем сейчас снайперку. Задействуем мариков. Давайте марики. Блин, сегодня сейчас они, видимо, все умрут у меня. Ну да, все, и конец. Зато мы убили королеву без потерь особо. Отлично. самое ждет и нас, если не уберемся отсюда к чертям. Скоро все взлетит на воздух. Пора сматывать удочки. Бетти пока что отвлечет их. Бедная Бетти. Ей похоже, что не выжить, как и нам. Так и было задумано, Тайкус. Бегом к выходу, идиот! <звы> Это было смешно. Хватит ну что ж, проводать. давайте идем вперед. Нельзя а -а -а. медлить. Уходим отсюда, но не живо! Можно попробовать. Рейдеры вперед. Лава очень быстро поднимается, поэтому нужно бежать. Тут такой... По времени, в общем-то, все выставлено. Давайте убиваем эти плеточки, идем дальше. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Надо убить зерлингов. Так, тут еще толпа тиранов. Полузерков, полутиранов. Давай, убивай их всех. Так, мы немножко задержались, идем дальше. Может, У нас попробуем. есть еще немного времени. Прошу прощения. Распугаем, блин. Сгиблинг. Отлично, что За мной. Дальше, так. Ультралист. Ну, это небольшая проблема. Лови гранатку, парень. Идем дальше. Попробуем. Уже осталось буквально 5 метров до выхода. А, давайте просто убежим, не будем убивать этих вражей. Нужно? Эх, вот это я понимаю. Беги и достреляй, как в старые добрые времена. Смотри, как красиво все рушится. У меня аж сердце радуется. Ух ты! Сколько же мы их там положили? Теперь они точно должны нас бояться есть вас <смех> нужно проверить как там наши справлялись пока нас не было ну что ж это похоже победа да победа 26 минут мы потратили довольно быстро в принципе я считаю что конечно это здание оказалось более легким чрево чудовище чем другие задания. Давайте продолжим и потом еще посмотрим, что мы можем сделать. Ну что ж, друзья, мы закончили чрево чудовище. Мы прошли эту кампанию за 26 минут, довольно быстро. Гораздо легче, чем Сила Небесных, которая потратила 43 минуты. Конечно, если бы я знал заранее, что там вообще происходит, возможно, я бы и тоже прошел бы это гораздо быстрее. Но чрево чудовище мне показалось очень простым, э очень простой прогулкой, очень простым заданием. Далее у нас, соответственно, стоит миссия Ставки Сделаны. Я буду проходить ее как раз-таки в сценарии Силы Небесной, то есть без воздушных войск-зерков, но с червями Нидусы. Так что, ребята, ждите следующее видео Ставки Сделаны. Надеюсь вас там тоже увидеть. С вами был Веном. Всем пока. Удачи!